Процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое называют кристаллизацией. Рассмотрим процесс кристаллизации воды. В данном случае вода сначала будет охлаждаться до 0 градусов Цельсия, отдавая при этом некоторое количество теплоты окружающему воздуху. При этом будет уменьшаться ее внутренняя энергия за счет уменьшения средней кинетической энергии движения молекул. Когда температура воды станет равной нулю градусов Цельсия, она начнет превращаться в лед. При этом температура не будет изменяться до тех пор, пока вся вода не перейдет в твердое состояние. Этот процесс сопровождается выделением определенного количества теплоты и соответственно уменьшением внутренней энергии воды за счет потенциальной энергии взаимодействия ее молекул. Таким образом переход вещества из жидкого состояния в твердое, кристаллическое, происходит при определенной температуре, называемой температурой кристаллизации. Эта температура остается неизменной во время всего процесса кристаллизации.